Сейчас мы с вами рассмотрим, что будет происходить в, во взаимоотношениях между представителями мужской, ну, между представителями воздушной стихии, мужчины, близнецы, водолеи или весы и женщины, относящиеся к земной стихии, это девы, козероги или тельцы. Так первое. Позиции, это его сердечность, искренность, чувства по отношению к вам. Там самое лучшее, что есть к вам. Второе. Ближайшее будущее с этим человеком. Теперь третье. Насколько он к вам серьезно относится. Дальше. Как он смотрит на вас в качестве жены. Будущий или настоящий. Теперь отрицательно, что плохого, негативного может быть во взаимоотношениях с этим человеком. Кормичность ваших взаимоотношений с ним. Его отношение к семье, в принципе. И... Ваше с ним дальнейшее будущее. Так, ну смотрим. Здесь, конечно же, такая, знаете, классическая ситуация, когда люди находятся в браке. Поскольку отношения по справедливости, справедливость, как правило, говорит о официальных взаимоотношениях, о честных взаимоотношениях и или же... Стремлению к стремлению к данным отношениям, юридически оформленным. Поскольку здесь по сочетанию карт есть указание на то, что он бы хотел, хотел либо на вас жениться, либо продолжать с вами в дальнейшем свой совместный путь. Дальнейшее будущее. Здесь есть интерес. Интерес и желание что-то улучшить. В качестве совместного комфорта, личного комфорта, есть страсть, есть указания на поездку, на движение. По королеве жезлов это может быть указание на то, что это лично ваша, лично ваша какая-то будет активность, проявленная на улучшение этих отношений их качественного и энергетического уровня. Потому что он к вам чувствует. Знаете, здесь очень интересная позиция выпала. Как правило, по семерке мечей просто так не выпадает. Они связаны с некими идеями, хитрыми идеями. И по королеве кубков очень неоднозначно. Или же этот человек имеет в планах еще кого-то некую барышню, водной стихии, рыбарок-скорпион, хитрит и имеет с ней отношение такого свободного характера. Но при этом он хотел бы удержать обеих, и одну, и вторую. Это в худшем варианте. В лучшем он все таки видит вас матерью своих или настоящих, или будущих детей. И при этом он все-таки в чем-то не до конца с вами откровенен. По тому, как он смотрит на вас в качестве жены, то здесь есть, конечно, указание на то, что он бы хотел уделять вам достаточно много внимания, продлить ваши отношения, спорить с вами что-то, обсуждать, идти на компромиссы. Но, в общем-то, он смотрит на ваши с ним взаимоотношения всерьез и надолго. Из отрицательных моментов есть не, ну, для вас это может быть и не очень отрицательный момент, но есть указание на то, что он с кем-то расстался, с кем-то прервал свои связи. Это женщина одинокая, это может быть ну, даже и мать, например, или же какая-то связь, которая перестала подкармливать обоих. У судьбоносности моментов здесь есть указание на то, что в дальнейшем ваши взаимоотношения будут углубляться на основе взаимных материальных интересов. И также есть указание на то, что в вашей жизни может появиться некий человек земной стихии. Это телец, козерог или кто-то молодева, который может прийти к вам. Не просто как друг, а как нечто большее. Если говорить в семейных взаимоотношениях с этим человеком, то он готов вкладываться в них, стараться, очень много делать. Вы для него дороги. И особенно это актуально для тех, кто с ним знаком с детства, с этим человеком. ну С детства, с глубокой молодости. Если вдруг в вашем окружении есть некий мужчина, который относится к огненной стихии, это Овен, Лев, Стрелец или Скорпион тоже может сюда относиться, поскольку Марсом управляется, то этот человек, скорее всего, женат, и с ним у вас тоже может быть некий контакт. Но при том условии, что вы этого человека, знаете, далеко. Какие-то с ним споры, вы с ним не отношений. Но тем не менее, человек в этом окружении вашем имеется. И по дальнейшему будущему с вашим, с вашим королем, есть указание на то, что взаимоотношения с ним у вас будут развиваться. И скорее всего, если был выбор из двух то этот выбор остановится на ком-то одном, ну, скорее всего, на вас. Тот человек выберет семью. Вот такой расклад. Ну, немножко уточняю. То есть если у него есть семья, то он выберет семью. Если вы часть его семьи, вы останетесь с ним. Если у него есть семья, то он останется со своей семьей.